Раис Республики Татарстан дал старт году педагога и наставника в Российской Федерации. Муса Джалиль. Жить так, чтобы и после смерти не умирать. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Диана Батаршина. Одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается работа педагога. Именно учитель является значимой фигурой в жизни каждого человека обязаны обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. 14 февраля Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов торжественно дал старт году педагога и наставника в Российской Федерации. Как это было, смотрите в сюжете. 14 февраля Казанский федеральный университет посетил РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов для торжественного открытия года педагога и наставника в Российской Федерации. В рамках мероприятия ректор вуза Ленар Сафин совместно с директором Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалединовым провели обзорную экскурсию по учебному заведению для Рустама Миниханова, где были презентованы ведущие проекты вуза. Преподаватели и студенты Казанского федерального ознакомили гостей с авторскими шрифтами для татарского алфавита, выставкой монографии, учебников и сборников трудов ученых Казанского Федерального Университета, а также представили запись цифрового образовательного ресурса и проекты по развитию и продвижению русского языка. Вот наша разработка этих проектов подарила нам вот такую вот студию Рустам Нургалевич и ректор нашего КФУ. Нам предоставили такую возможность в стенах нашего института заниматься, развиваться и идти дальше. Главная часть торжества – праздничный концерт начался с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее гостей мероприятия ждали яркие танцевальные и вокальные номера от студентов и школьников республики. В завершении Рустам Миниханов рассказал о важности и ценности педагогических работников и вручил государственные награды благодарности Республике Татарстан. Одной из 11 высококлассных специалистов в своей области стала Фаина Ратнер, профессор-консультант кафедры теории и практики перевода Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета, за что была удостоена медалью Республики Татарстан за доблестный труд. В этом зале присутствуют лучшие своей профессии.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 Открытие года педагога и наставника также посетили руководитель администрации Раиса Республики Татарстан Азгат Сафаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр образования и науки Республики Татарстан Эльсур Хадиулин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмудинов, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, председатель комиссии по соблюдению правил этики депутата Государственного совета Республики Татарстан Марат Ахметов. Как отмечает министр образования и науки Татарстана Альсур Хадиуллин, в течение года педагога и наставника в республике будут проведены мероприятия по повышению престижа профессии педагога, профессиональные педагогические конкурсы, фестивали, конференции и педагогические чтения. Также в планах издать книгу об истории системы образования Татарстана и восстановить Музей истории образования республики подчеркнул, что в в Тарстане многое делается для подготовки педагогических кадров. Я считаю, главной задачей вот в этом году, еще раз повторюсь, изменить отношения, это любовь к родине, это любовь к нашим учителям через воспитание и молодежи, через воспитание определенного поколения, потому что есть поколение, которое тоже нуждается, может быть, в перевоспитании, потому что без своих учителей мы никак не можем гордиться о своим будущем. Напомним, 27 июня 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Карина Саяхова, Адалийна Абдрахманова, Александр Кузнецов, Хафиз Гараев, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось возложение цветов к бюсту Мусы Джалиля а также заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. О том, как прошли эти два мероприятия и какие вопросы были затронуты на заседании, узнаете в сюжете Адалины Абдрахмановой. 15 февраля Казанский федеральный университет посетили представители комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. В начале мероприятия они совместно со студентами и преподавателями Казанского университета прошли к бюсту Мусаджалиля для возложения цветов в честь 117-летия со дня рождения великого татарского поэта. Ну, сегодня знаменательное событие, день рождения Мусаджалиля. Мусаджалиля не только известный великий поэт татарского народа, который известен своими стихами. Но это еще и поэт-герой, который своим вкладом в борьбу против нескольких захватчиков нес огромный вклад. И мы гордимся таким вот человеком, который действительно не только был великим поэтом, но еще и человеком, который положил свою жизнь по славу нашей Родины. Имя и история Мусы Джалиля известны не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами. Советский татарский поэт, журналист, военный корреспондент, герой Советского Союза, а самое главное – патриот своей родины. Цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» широко представлен в школьной программе и показывает новому поколению, как нужно любить свой родной край. «Моабитская тетрадь» была написана татарским поэтом в «Моабитской тюрьме». Цикл стихотворений сохранился в двух блокнотах, в которых написано 93 стихотворения. Именно поэтому 15 февраля – день рождения Мусы Джалиля – особый день для Татарстана. Вот и Казанский федеральный университет ежегодно проводит возложение цветов к памятнику героя. После возложения цветов в главном здании Казанского федерального университета состоялось выездное заседание Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Повестка дня включала в себя несколько тем. Так, одним из важных пунктов обсуждения стал отчет о реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и о вкладе в социально-экономическое развитие Республики Татарстан в 2022 году. С докладом выступил Марат Софиулин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета. Отмечено, что Казанский университет планомерно движется к достижению стратегической цели и демонстрирует существенное достижение в образовательной и научной деятельности. По результатам заседания университет в жесткой конкурентной борьбе сохранил место в первой группе ведущих вузов России по территориальному треку и получит в 2023 году грант в размере 919 миллионов рублей. Также был отмечен проект ⁇ «Передовые инженерные школы ⁇ инициированный Минобрнауки Российской Федерации. Школа базируется на территории Набережной Челнинского института Казанского федерального университета и представляет собой целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с Камазом занимается реализацией целого ряда задач, производством программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработкой зеленых технологий и машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать реализовать к 2030 году. Не оставили без внимания недавнее вручение премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирику Махмадинову, научному сотруднику Казанского федерального университета. Успех нашего молодого ученого по данному направлению Ирика Махмадинова, который в день науки 8 февраля совсем недавно получил в Кремле самую престижную российскую награду премию президента Российской Федерации за разработку катализаторов, повышающих нефтеотдачи и качество нефтей. Но это особо актуально.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 В завершении своего доклада Марат Софиулин поделился планами на наступивший 2023 год. Так, среди намеченного создания нескольких технопарков и открытия филиалов в Египте и Казахстане. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В республике ежегодно увеличивается число детей с инвалидностью, в частности, с ментальными отклонениями, когнитивными нарушениями и аутизмом. О том, как специалисты пытаются помочь особенным детям, смотрите далее.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 Ежегодно 15 февраля в России отмечают День памяти воинов интернационалистов приуроченный к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В Казанском федеральном университете состоялось заседание с сотрудниками Казанского университета, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Отечества. Затем делегация отправилась к памятнику воинам-афганцам для возложения цветов. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча Генерального консула Республики Узбекистан со студентами Института международных отношений. Встреча прошла в рамках недели иностранных студентов. На этом все. В студии была Диана Батаршина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!